2, 1, круг плечом с разворотом, всего 4, 3, 2, последний раз также идем на месте, начинаем разогревать наш организм, включаем в работу руки, приподнимаем пятки, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, а теперь марш на месте, идем, Включаем в работу руки, активно прорабатываем плечевые суставы, разогреваем мышцы бедер и готовимся к следующему упражнению. Скручивание вниз, переход в планку, возвращаемся обратно. Тянемся руками вверх, вниз. Два. Три, держим спину, держим пресс. Четыре, продолжаем также. У нас еще четыре раза. Три. Выполняем упражнение всего одну минуту. Два. Последний раз также и идем. Шаг вместе, шаг врозь, С правой ноги. врозь-врозь, вместе, вместе. Идем 30 секунд. Если вы чувствуете, что... Вам тяжело, вы задыхаетесь, можете идти чуть-чуть медленнее. Еще четыре, три, два, и с другой ноги. Продолжаем идти так же, врозь-врозь, вместе-вместе. Стараемся равномерно развивать наше тело, наши мышцы. Поэтому работаем, чередуя ногу. Еще 4, 3, 2. Последний раз так же и выполняем приседы. Еще 4, 3, 2. Последний раз также руки на колени потянем Спину круглая, прямая спина. Не забываем держать пресс. Чувствуем, как включились в работу наши ягодицы. Поднимаемся вверх и переход вправо-влево. Можно выполнять степ-тач, приставной шаг, можно перескок. Выполняем всего одну минуту. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, последний раз также, и дальше тянемся вверх, вдох, выдох, восстанавливаем дыхание, продолжаем маршировать, и теперь небольшая растяжка. Переход вправо-влево. Стопы широко, приблизительно две ширины плеч. Стопы плотно прижаты к полу. Уводим таз вправо, тянемся влево корпусом. Левая нога прямая. Меняем ногу. держим пресс держим и еще раз меняем сторону пускаем руки в пол переходим в другую сторону собираем обе стопы поднимаемся вверх и на сегодня это все полную версию урока можно найти на моем сайте фитнес если видео было вам полезно поделитесь им